Всем привет, брати Шули. Как ваши Шишули? С вами канал Алпроекция проекции Сегодня я решил поиграть в Happy Wheels. Я рок. Давайте начнем играть за этих хуёбков. Чик, йоба. Все, погнали. Пластилин, спасите меня. Пошел нахуй, сина. Я сваливаю из этой ебаной страны. Сейчас и... тяпну в попку этого белого зайка. -la -la. Ах ты проститутка, ебана. I can't lie. Ебать, вот эта косилка, дед сука, иди нахуй с дороги! Я опаздываю на обед! Бабах, ебать, пукан бомби. Я тебя растопчу и уничтожу, и будешь свою Ах вы белые лыбаны, без меня хават сели, ну и те дрюли байны. Поиграем на другой карте! Я тебя растопчу! Погнали, еба! Это че нахуй за гироскутер, ёбаный? Где тогда мы весь Я хочу парить, блять. Отец, как ты мог? Сына корзина, прости. Папочка, за что ты так со мной? Эй, сладенький, тебя что, выебать? Да, пожалуйста. Oh, если <тургул> ж черт ёбаной семья твоя разорять будем, лебушка порежь, уёбак. Зайка, ты сфоткала? Конечно, милый. А <плак> боже, отец, зачем ты убил своего сына? Да мне похуй на вас уёбки, пизды всем раздавать поеду. Папочка. Пизду эту хуйню, давайте поиграем во что-то другое. Пап, мама кушать позвала. Что ж ты молчал, пиздук? Погнали. Никогда не бойся гонять с папкой. Щенок, папка знает, че делает. Держись, сын. Папочка, папочка, я боюсь. Ай, блядь, все пизда. сына корзину мы это сделали. Ура, папочка! Держись. За что? Ах ты, щенокки у меня. Значит, один поеду пельмени жрать. Братишка, ставь папку. Если понравился видос, подписывайся на канал и не давай в попку. Пока, зайка. Подпишись. Подпишись. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Подпишись. Лайк поставь. Будь кутиком, кутиком, оставь коммент, поставь палец вверх, А проведь.